Игорь Мерлин представляет. У кого есть вопросы, кто самый смелый, кто самый первый? Только, пожалуйста, друзья, я попрошу вот, Алсу, надо камеру, точнее не камеру, выключить микрофончик, да. Вот, чтобы он не мешал, не шумел. Ну и теперь можно начинать. Кто у нас первый? Пожалуйста. Можно включать камеру, можно включать... Микрофон и начинаем. Я вам обещал, что ничего рассказывать не буду. Сразу будем отвечать на вопросы. Пожалуйста. Так. Алло, слышно? Да, слышно Олеся. Игорь, я хотела да. вам благодарность выразить. Вот часто бывала раньше тоже на ваших семинарах. Угу. Что вы всегда такой позитивный. Спасибо. всегда что-то интересное вот. в какой-то веке я смогла лично вам это сказать Благодарю. спасибо вам большое угу. за то, что вы делаете спасибо. в принципе ничего вроде такого какой-то обычный вопрос, на который вы часто отвечаете но все равно вот, борюсь, борюсь. в общем угу. какое-то эмоциональное выгорание которое уже очень давно я никак не могу справиться то есть, -то не веря в себя, руки опускаются в общем Угу. Позитивное мышление уже не помогает. Понятно. -то Вопрос сделать? тогда такой, Олеся. Вот позитивное Что мышление. С этим да, позитивное <свят> мышление, все это понятно. А в какой момент наступает выгорание? Вот оно продолжается долго или в какой-то момент раз и наступило. То есть, вот про это. Оно долго продолжается, и уже такое глубокое затянувшееся, депрессия. Угу. Ну, здесь надо, знаете, как сделать так называемую перезагрузку. Перезагрузку ну, можно по-разному делать, например, заземление, да, но ну, некоторые заземления считают это там бухать. Вот, можно заземление считать, взять себе отпуск хотя бы на один день. И мало того, что отпуск взять сделать так, чтобы вообще никто не мешал, ни семья, ни дети, ни муж и так далее, сказать, что у меня в отпуск, То есть устроить себе отпуск, это может быть поездка, может быть еще что-то, надо сменить обстановку, и в этом состоянии необходимо просто принять решение, что я сегодня, ну, один день, конечно, маловато, лучше всего дня три, дня три хотя бы, Тогда можно хорошо сделать перезагрузку, отдохнуть, может быть, сделать себе какие-то процедуры, которые вы раньше не делали, какие-нибудь обертывания, там еще что-то такое, вот что привело бы вас к измененному состоянию, то есть чтобы вы почувствовали удовольствие. Во-первых, тело должно почувствовать удовольствие. Выгорание наступает почему? Выгорание наступает потому, что вот вы делаете, делаете, делаете, а результат никак вроде не ощущается. На самом деле результат есть, просто он такой неявный. И для того, чтобы с этим поработать, необходимо вот такую сделать. Ну, это как один из способов перезагрузку. Есть, есть такая возможность сделать перезагрузку, Олеся? Да, собралась в Таиланд. Вот, в Таиланд. Вот, классно. Вот. И знаете, вот за границей тоже много всего происходит, чего интересного. Я помню тоже первый раз, когда приехал в Таиланд, ехал на месяц, а остался на три года. Вот. И знаете, вот нужно найти там себе то, что вас больше всего греет. То, от чего вы кайф получаете больше всего. Это может быть что угодно: купание в море, или там Дурян, или еще что-то. Так, у вас это микрофон все время повторяет меня. Можете пока выключить, пока. Ага, спасибо. Вот. И что-то такое выберите, чтобы, знаете, как забыться. Чтобы забыться, я помню, когда приехал через неделю, купаюсь в море, смотрю на берег, и я вообще не понимаю, где я нахожусь, почему так, что мне кажется, картинка вообще нереальная. Нереальная картинка, потому что там эти горы, эти пальмы тем более первый раз был в таких краях, понимаете, да, то есть некая перезагрузка. И вот в этой перезагрузке, перед тем, как туда окунаться, необходимо обязательно, и вот вам, дорогие друзья, обязательно, вот, что бы вы ни делали, обязательно перед тем, как что-то делать, поставьте себе некую цель. Вот с какой целью я еду отдыхать, например, чтобы перезагрузку, и себе поставьте результат уже можете предвосхитить этот результат. Например, сказать, что вот как только пройдет эта неделя или эти две недели, я стану такой-то, такой-то, такой-то. Вот. То есть вы себе как бы задаете ритм. И в результате этого путешествия вы периодически вспоминаете то, что вы хотели, хотели себе задать. И говорите, о, я уже становлюсь такой, становлюсь, а вот такой, а вот такой, а вот такой. Понимаете, да? У меня э, просто совсем недавно моя клиентка вот, ездила, делала перезагрузку на месяц. На месяц. Э, у нее четверо детей и муж. Вот они, представляете, такой шумной компании. Вот, и я ей сказал, я говорю, вот вам тоже такая идея. Она говорит, а как сделать, ну, я же с ними там и так редко бываю, с детьми там надо, я говорю, вы сделаете так, что, например, возьмите один день, кто-то из детей старший, он берет на себя обязанности, значит, за младшими, и вы там на день можете уйти куда-то на пляж или еще что-то с мужем, а может быть и без мужа, это первое. Второе, сделайте так, чтобы дети были, например, там три дня главное то есть вы представляете, что они взрослые, а вы дети. И вы говорите, вот вы решаете коллегиально, что нам делать, куда нам идти, как нам развлекаться, как нам отдыхать. куда. Понимаете? То есть превратите это в некую веселую игру, если вы едете с кем-то. Поиграйте, поменяйтесь ролями. Это очень хорошо помогает. Вот как раз, вот, я говорю, свежее такой в памяти. А потом, я говорю, мне не звони, Перезвони через пару недель. Она через пару недель перезвонила. И я говорю, слушай, я говорю, хорош, пора деньги зарабатывать. Она говорит, как? Я говорю, вот так. Вот. И пока она ездила, она 350 тысяч заработала. <laughs> Понимаете, о чем речь? То есть произошла перезарядка, и э, там срабатывает способ. Ну, это, конечно, такая глубокая личная работа. Срабатывает способ. Способ какой сработал? Я говорю, ты с людьми знакомишься, обязательно говори, кто ты, откуда и чем занимаешься. Но не просто говори сама, а начинай спрашивать другого человека. Вот вы чем занимаетесь, откуда вы приехали, а что у вас это, а что у вас это. И человек тебя тогда спросит. А так как она там консультирует, вот, ей все рассказывали. И она говорит, а я вот занимаюсь вот этим, вот этим, как раз вот этим. И она набрала себе клиентов. И помимо того, что отдохнула, перезагрузилась, а у нее там еще мама умерла, ну, то есть много чего, в это, в это все вот в этот отпуск произошло. Но все равно она успела отдохнуть, перезагрузиться и э, даже заработать денег. Вот, Олеся. Легче вам стало? Можете включить микрофон. Да, я вас поняла. Обязательно посоветую. Спасибо. Отлично, спасибо. Так, друзья, кто еще у нас? Готов. У меня так, есть один. Елена. У меня один только вопрос. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Очень, очень приятно с вами. Спасибо. Поднимать действие вживую. Это очень ценно. Я Это живой. Это очень важно для меня. Вот. Я писала как бы на платформе, я не успела как бы выручить. Да, но имеется в виду в реальном времени, да, угу. Вот. Я писала на платформе ни один острый вопрос на самом деле. Я еще не успела изучить в связи с обстоятельствами. Вот. И такой вопрос у меня касаемый моего эзотерического магазина, который я открыла в ноябре месяце. Uh -huh. а При он не приносит, как бы по франшизе открыла, как бы тот человек, который меня ну, франшизу продал, он уже более семи лет имеет этот бизнес в своем городе. Вот. И уже, как вы понимаете, опускаются руки из-за того, что вкладываю, я, ну, траты идут приличные, а доход пока не растет. И вот э, все методы, как бы использую, да, может быть, я, конечно, потом буду все это обсуждать, все, что вот, как я и говорила, да, а другого источника дохода у меня нет. Угу. Вот, я как бы на, на это рассчитывала да, на этот бизнес и выложила все свои средства и кредитные в том числе. Соответственно руки опускаются, сама знаю, что в Зотельке ну, тоже с этим работаю совсем, а, опускать руки нельзя и надо быть в потоке, доверять Вселенной. Но опять-таки, а, когда уже прошло достаточно времени и ты не видишь результат, а, то Приходит состояние отчаяния. Как быть в этой ситуации и что-то вы можете посоветовать, прикупить от себя. Я понял, вспомнил, вы говорили что-то типа 40 тысяч, платите что-то в месяц за магазин, а выручка 20, да? Что-то такое. Да, я плачу... Нет, выручка вообще меньше, да, намного. меньше. Даже меньше. Или 20 платят. Я помню, что там... Приходит мало, это специфический бизнес. Да. Скажите, а у вас а, более, а, даже пока. Да, в каком да. городе это происходит? Какое население в городе? Город Ряза, Москвой, Рязань, да? Город большой. Да, Я вам так скажу, что сейчас многие... Вы уверены, что нету? Вот надо все-таки, знаете, как бы там ни было, вот надо заняться больше рекламой, конечно. Я не понимаю. А вот франшиза там что туда включает? За что вы платите то? франшиза, ну, я уже как бы оплатила, да, по франшизе, то есть это пожалованные взносы и товар, соответственно. А вот, то есть рекламу мы как распространяем, то есть по стандартным методом, который использует сам. Ну тот, кто мне давал франшизу. А, то есть это листовки, это объявления на сайте, это в соцсетях я рекламируюсь, ну, как рекламирую себя, так как мы в других источниках не можем. А, раздавали календари да, с, ну, с нашими магазином. Вот плюс у меня магазин находится ну, с вывеской, то есть официально а, такая яркая вывеска, ну, висит баннеры рядом, тоже плакаты такие с магазином и услугами. Я вот вам могу, то я, вам могу... Она то есть тоже делаю я Знаете, я могу вам сказать, что сейчас времена поменялись, особенно когда пандемия, и вот очень многие люди, они продают франшизы и ни за что не отвечают. Очень много. Вы могли попасться. Да, все хорошо. Вот а, а, у этой а, дамы или кто это мужчина, где, в каком городе, в каком месте? находится подобный магазин. Вы его видели или его нет? Я видела, он есть там есть еще и магазин, у ну, них еще музей в городе Иркутск. Uh -huh. И сколько там в Иркутске, а Иркутск-то поменьше? У него магазин, то есть у него, собственно, вот... есть, э... Там у него большая, у нее даже площадь большая, у меня вот 40 квадратов. Получается, я правильно понимаю, что товар, которым вы торгуете, это ее товар, то есть вы у нее покупаете как бы оптом. Все вы угу. да. у нее угу. Ну вот это неправильно, ну, понимаете? Там оптом, там со скидкой, там так как Понятно. Значит, что первое, что первое надо делать, нужно продавать не то, что вам нравится то, что вы хотите, и то, что у вас есть, а то, что надо людям. Поэтому необходимо на эту тему изучить. Вы понимаете, я не говорю, что плохой товар или еще. Вы же знаете, как в торговле бывает, у меня было много разных бизнесов, два рядом магазина, в одном продается, в другом нет. Почему? Непонятно. Здесь вы можете только через тестирование понять, что у вас будет продаваться. И вот этот товар, который вы берете, вы его перестанете брать? Или у вас обязательства какие-то там на годы вперед, что ли? А смотрите, по товару здесь она тоже, от, как мы с ней взаимодействуем, женщины. она по товару уже отследила, да, что продается лучше, что вот продается хуже. И она выбрала для меня линейку товаров, которые пользуются непосредственно чтобы не минус это у них пользуются а как вы это можете определить это... прошу прощения как нет, вы можете определить нет, ну, у них кто приходил, кто приходил, по тем, которые приходил приходили вот, из тех небольшого количества в основном все так и происходит когда я ей звоню мы общаемся Происходит именно так, что в действительности она говорит, да, вот то же самое у меня все и продается. То есть я, я анализирую, говорю, какой товар, просто знаете, в чем у меня возник сейчас да. страх? Да. Потому что она мне говорила 2 месяца, угу. теперь уже она растягивает, что нужно еще деньги на, еще на три месяца платить своих средств. Понимаете, а о чем вообще? я говорю? Не надо там, если... Вот В этом случае нужно что сделать? Можно, как вариант, у вас же там есть всякие ярмарки и так далее. Если вы торгуете, значит, у вас есть лицензия на торговлю и так далее. Есть же наверняка. Алло. Алло, слышно? Да, да, слышно. То есть, а, а как же вы Алло. там платите налоги? У вас ИП или как? Как вы торгуете подпольно? У меня ИП, да, УП, УП, у, меня ИП, у меня ИП, у меня есть и, а, торговый эквайринг, то есть у меня все подключено как официально. ИП доходы у меня устно. Значит, доходы, тогда доходы, что вот доходы. в вашем случае, что и бы я, я сделал? Что бы я сделал в вашем случае? Я бы, ну, как бы в минус перестал торговать. Первое, что надо сделать, вот что я сделал? Э, узнал бы, какие там есть ярмарки или те места, где много людей. И сделать выездную торговлю. Если это возможно, официально сделать, там как-то заплатить, это будет все равно меньше, и вы будете работать, например, там раз в неделю на выездной торговле или на каком-нибудь рынке или на ярмарке, там, где большой проходняк называется, где есть проходняк или в торговом центре в каком-нибудь, это будет намного выгоднее, чем вам просто сидеть в магазине. Это называется в бизнесе, это называется бутылочная горлышко, то есть у вас нет входящего потока. Заходит три человека, может быть, даже три из трех покупают, но чтобы у вас окупалось, вы считали окупаемость? Какой средний чек покупки? Например, сколько там каждому. Ну, имеется в виду, сколько человек вот пришел, какой, какой купил? Насколько он покупает? Что он покупает? Ну? Ну, я считал в среднем, но как бы сейчас динамика как очень маленькая. Опять-таки, средний чек будет, ну, примерно. Если вот учитывать, что в неделю придет один или два человека... В Можно, например, купить на 300 рублей, одну свечку купит, А второй придет, купит на неделю, да. А второй придет, я же вам говорю, что там выручка очень маленькая. Так вот, поняли, что половины, делать? Аренды просто Не говоря уже о кредите. Все Еще так, раз. Просто выездные ярмарки у нас продуктовые. Неважно, какие ярмарки. Выездные ярмарки, вот вы предлагаете. Да. Нас... Да. Наверняка в «Миллионнике» есть и непродуктовые выездные ярмарки. Вы просто не узнавали. Дальше наверняка есть эзотерические мероприятия. Какие-нибудь тренинги, какие-нибудь йога-центры и так далее. И вы можете туда прийти. Для этого надо, знаете, как, как я учу замуж выходить? Сначала надо понять, что тебе нужно, кто тебе нужен. Потом надо понять, где водятся эти мужчины. Так и у вас. У вас есть товар эзотерический. Нужно понять, где в городе главные места, где тусуются эзотерики. И поверьте, вы туда придете, и там наверняка э, есть ну, какой-нибудь медитационный зал, и там день и ночь ходят эзотерики. Если вы договоритесь с владельцем, и будете там поставить столик, и будете торговать, и у вас есть разрешение, то у вас будет не одна продажа в неделю, а будет каждый день продажи. Понимаете, о чем я? Даже вы будете собирать заказы и людям приносить то, что они хотят. Будете знать, что здесь нужно. Здесь обязательно. А просто так держать где-то магазин, платить, это минус. Минус никому не нужен. Понимаете, о чем я? Даже вот представьте себе ситуацию. Если вы сейчас этот магазин закроете, вам будет намного выгоднее, чем его держать. Я понимаю, если у вас там было 100 продаж, а вы хотели 200, это, но когда одна продажа в неделю, это вообще считать, что это не бизнес. Поэтому вам надо перейти, если вы хотите действительно торговать эзотерическими вещами, то нужно переходить вот, вот в таком режиме. А еще лучше сделать интернет-магазин, с доставкой, например, по городу, с бесплатной. У нее вот. есть, есть свой интернет. -прокопер. Нет, вы про нее забудьте. Это э, э, вот, Эт, Эт у, э, у нее вы, есть. Вы, Надо, чтобы у вас был, понимаете? Сейчас площадок много. Можете это делать через Авито, это бесплатно. На Авито выкладываете продукции все вот эти. И кто-то у вас, говорите, работаю только по Рязани. А я выложила, у меня так. У меня есть объявление по Авито и в Юле, и во всех вот в этих моментах я размещаю постоянно объявления по своей продукции. Звонков Мало, ну как по Авито в основном, только звонки по остальным, вот бесплатным этим, никаких звонков нет, только по Авито звонят, по, очень редко. По Авито, да, но все равно э, необходимо сделать выездной, попробуйте сделать выездной, а дальше посмотрите. Но вот так платить аренду, это бессмысленно. Вот. И опять-таки, я все-таки... Вот да, я... да. Вот где-то торговые центры, может витрину какую-нибудь договоритесь с кем-то. Центр. Торговые центры. Вот где угодно, где проход людей, где люди ходят. И, например, подходите и говорите, у вас нет там, а давайте я, у них там отдел каких-нибудь украшений, к примеру, или отдел там еще чего-то, да? Вы говорите, давайте я поставлю стенд вот с, с, вот с вот этой продукцией. Давайте попробуем, возьму у вас в аренду. Понимаете, о чем я? То есть это все равно будет выгоднее, чем вам держать вот так. Все. Ну, это, конечно, мы с вами долго тут... Спасибо большое, я вас услышал. Ну, услышали, да? То есть надо всегда, если Тем более там кто-то продал в каком-то городе Ну, это, конечно Не знаю Вам будет рассказывать, что лишь бы вы покупали оптом каждый месяц А если они у вас не продаются То не надо и покупать Поверьте, я торговал У меня были и лотки, и контейнеры в свое время Я понимаю, как это работает и с продуктами и автохимия у меня была, и украшениями я торговал, и у меня был цех производственный, что только не делал. Поэтому я понимаю, если так началось, значит, надо менять ассортимент, надо исследовать, надо делать вбросики и смотреть: а, что, а как это пойдет, а как это пойдет, а как это пойдет. Может быть, у вас какие-нибудь деревянные фитюльки пойдут, вы их в Китае на Алиэкспрессе закажете, и вам там привезут за три копейки там мешки, и будете их продавать, какие-нибудь амулеты. Все понимаете, да? Хорошо, легче стола. Да, понимаю. Отлично. И еще пару Спасибо. Слов. Можно? Давай. Как специалист по продажам. Да, Елена, смотрите, как называется ваш магазин? Афат, бриллиантовая ручка или дом талисман? Афат. Афат. Вот у вас есть минимум два конкурента. Первый да. конкурент находится на Первомайском проспекте 70, а второй почему-то без адреса, не знаю, ну, по крайней мере, можно найти на карте. Но зайдите к ним в гости. Зайдите к ним в гости, посмотрите, что у них. Правильно. Вот, это раз, да? вот. Посмотрите место расположения, где они находятся. В Первомайском там, рамп, там, там и... я не видела никаких магазинов. Станислав, я, проспект, я видела, 70. магазинов, у нас нет литературических магазинов? Бриллиантовая ручка называется. Ну, это, может быть, это какая-то там старая информация, но... Не знаю, это... Бриллиантовая золото. ручка это... Нет, бриллиантовая ручка это золото. Это золото. Бриллиантовая Ну, они, а... по крайней мере, размещаются, размещаются... Может быть, они размещаются в рубрике эзотерических товаров, и вот тут три наименования. Нет, нет, у нас золото, а у нас нет, Нету... Ну вот, знаете, вы, вы... прошу прощения, вот э, в миллионнике просто не может быть ни одного эзотерического, просто вам это неизвестно, понимаете? А вот вы попробуйте найти, и тогда сразу увидите. Правда, Станислав говорит, вот что значит специалист по продажам. Вот э, у меня так, э, одна моя клиентка в Токио раскручивала э, ночной клуб. У нее ночной клуб приносил 10 тысяч долларов, для Токио это копейки. Вот. И что, что сделали? Она говорит, не знаю, что делать, уже все, руки опускаются. Я говорю, есть клубы, которые 100 тысяч приносят долларов в месяц. Она говорит, есть и больше. Я говорю, вот иди туда, бери с собой листочек и ручку. И вот все, что они делают, чего нет у тебя, все записывай. Она так и сделала. Сходила в три клуба и посмотрела. Говорит, а у них там вот там стоит при входе человека, а здесь у них вот это, здесь... Ну, так как она профессионал, как и вы. Вот. Она только сделала то, что сделано у других, и а, уже где-то за три недели за 25 тысяч долларов перевалил доход. То есть у нее началось вот это вот, понимаете? Откуда оно взялось? А, то есть она посмотрела, как это делают другие, кто уже зарабатывает. Поэтому вам надо найти найти и обезвредить. Понимаете, да? Вот, у вас тогда э, задание. У вас тогда задание найти как минимум три торговых точки, которые торгуют. В миллионнике не может быть такого, чтобы эзотерики не торговали. Им просто вы это не видели. Поищите, вы по объявлениям смотрели на Авито, например, или еще где-то? В Гугле загуглите есть у нас, Вот, в центре. понимаете, да? В центре у нас есть вот, там вот, ну, ну, вот. Такие. ну вот маленькие. Вам нужен большой или что? Вам нужен торговый центр десятиэтажный? Вам нужно поставить свою свою продукцию? Сходите туда, посмотрите. Вам будет интересно. Просто как покупатель. Спросите, а что есть? Хорошо. Скажите, у меня есть товар, вот оп там есть, хотите? Попробуйте. И, возможно, если у вас там товар есть, можете сдать его опкам туда, пусть они торгуют. То есть есть масса вариантов. Договорились? Да, спасибо. Еще, да, одна Станислав. спасибо да. Угу. еще одна небольшая рекомендация, которая относится практически ко всем магазинам. Это дополнительные товары. Вот к основным есть что-то, Рядом стоящие с, эзотерик, с эзотерикой, но, например, применимые в быту. Тут угу. вот те же самые масла, там, я не знаю, там еще что-то такое, курильные какие-то, что-то такое, что действительно пользуется спросом. Вазы какие-нибудь а, в стиле. Да, uh -huh. да, да, напрямую к эзотерике не относятся, но рядом находятся с этим. И вот, вот эти вещи тоже попробуют выкладывать. Протестировать. Две-три две, штучки взять, посмотреть, что с ними происходит, как они продаются, вообще будут идти или не пойдут. Вот. И все. И так потихонечку нащупать те товары, которые будут продаваться. Потому что, как ты, Игорь, правильно сказал, сейчас очень много таких товарищей, которые франшизы продают. Да. Но дело в том, что франшиза – это очень серьезный и сложный проект. Помимо того, что франшиза сама должна поставлять товар, да? Причем цены на этот товар должны быть конкурентоспособны настолько, чтобы его было выгодно покупать только у франшизы. Вот. А дальше а у франшизы должен быть четко прописанный и протестированный не менее чем в 50 точках бизнес процесса и именно поэтому бизнес-процессу и нужно топать дальше. Вот тогда он протестировал. А если у нее один-два магазина, и она открыла франшизу, и говорит, что это mm -hmm. будет я бы очень я сомневался, сомневался. Я бы сомневался, я бы тоже. Вот. вот так. Видите как, я со стороны вам... Хорошо. Да, с этой стороны. А Станислав вам с другой стороны подсказал, со стороны уже продавца высокой квалификации, специалиста по интернету, интернет-продажам. Хорошо. Ну что, теперь будем результат получать, Елена. Угу. Хорошо, спасибо. Да, будем получать. Так, кто у нас дальше? Вам спасибо большое. Пожалуйста. Так, у нас Алсу осталась одна, да? Да, здравствуйте. здравствуйте, Алсу. У меня тоже точка продаж, но у нас продукты питания. Uh -huh. Район у нас, конечно, не очень большой, спальный район. А вопрос-то в чем? Про... Вопрос, вот я послушала и девочку послушала, вроде бы то же самое. Продажи упали. Кона о запрете алкогольных продуктов, и так как вот мы сейчас алкоголь uh -huh. продаем продажи у нас упали, вроде бы хлеб, молоко нужны всем. Бакалея. А, туда, где есть алкоголь. Угу. То -то а, как, пиво, какая торговая площадь? Размер? Тридцать квадрат. Тридцать квадрат. Ага, был у меня такой магазинчик тридцать квадрат, ночной с алкоголем в Москве. Помню. Но тогда можно было ночью торговать. Тогда ночью можно было торговать. Ну, у нас вот. сейчас вот в 2015 году закон вступил в сервис, что выход в отбор у магазинов, у которых в отбор, им запрещено продавать алкоголь. А у нас магазин как раз находится в жилом доме. И выход в отбор, И выход мы переделать не можем. Ни в какую сторону. У нас только в отбор. Ну, я вам скажу так, что если так пошла такая, как говорится, пьянка, то вряд ли вы что там сможете особо изменить. Да, с алкоголем, ну, конечно, молоко, хлеб, и, там фрукты, овощи вряд ли могут потягаться с алкоголем, потому что там было к месту. Здесь ли, либо надо менять магазин, расположение какие-нибудь еще, ну, может быть, дополнительные какие-нибудь хозяйственные товары или еще что-то. В зависимости да, от того, на, как... на, на что... То есть, ставили ставили да. да. То есть надо так... пробовать и то, и другое, и пятое, и десятое. Если вы там давно работаете, то вы примерно понимаете, что там народ берет. Но если это да. в, как... в каком-нибудь микрорайоне, какой-нибудь отдельный дом, то продукты, ну... Сложно будет, я же говорю, тягаться с алкоголем, раз там оно же не просто так. Это если просто непонятно с чего упали продажи, понятно, но когда запретили алкоголь, здесь явно, что вот, вот из-за этого. Поэтому здесь надо еще раз говорю, либо менять место, если такая возможность есть, либо как-то раскручивать то, что есть, но такого уровня вы вряд ли достигнете. Это уже проверено мною. Да, на эту точку в ипотеку браду. Ипотеку, правда, закрыли, рассчитались по ипотеке. У нас эта точка сейчас находится в собственности. Может, продать ее надо, понимаете? Потому что вы без алкоголя не вытащите из нее. Может быть, купить вам в интернете какой-то бизнес. Алтсу. А вы владелец этой точки был, Владелец, говорит, да. Да, да. В аренду сдать в аренду. Что? Ну, в аренду в аренду мы говорим оба в один голос а, в аренду. но опять-таки аренда много не даст но ну, надо попробовать понимаете может быть вам дадут и вам не надо вообще будет возиться и думать об этом даже если оно будет давать Смотрите. меньше в три раза но зато вам возиться не надо Смотрите, дело в том, что продуктовые линейки они же разные. Да? Вот вы, например, работаете с поколением, кто-то работает там с какими-то другими пищевыми продуктами, кто-то работает с готовой химией, кто-то на овощах, фруктах держится вообще, да. Там, вот, надо просто попробовать, что будет идти лучше. Да? Например, вам не интересно mm -hmm. работать с той же самой рыбой. Да? Ну зачем вот себя мучить? Просто сдайте. У нас даже рыба есть. Где в месте. У нас и рыба свежая есть. У меня муж рыбак. Он прям на реке, вот они У нас на камеже город стоит. Прям свежую камскую рыбу мы продаем. У нас в магазине практически есть все. Заходит, конечно, кто спрашивает. Мы, у нас соли, приправ и вот... Тогда можно хорошо. провести АБЦ анализ, Игорь, я так да. думаю, что да. скоро на курсе он будет. Да. Может быть. Все станет понятно. Да. Прям руки опускаются. Вроде бы, когда закон приняли, народ хотел. Норма и нормально все было. То, что алкоголя нет, как-то не обращали на это внимания, а сейчас у нас, потому что микрорайон небольшой у нас тут четыре дома, и у нас вот один единственный магазин здесь. До остального магазина. Вот пятерочки, магниты, до них, конечно, далековато. Это где-то метров пятьсот километров, наверное, даже. Ближайших магазинов нет. Ну, понятно. Сколько человек в микрорайоне проживает? Сколько человек, примерно, проживает в вашем магазине Так, две ну, если три девятиэтажки... Вернее, скажу так, сколько семей? Ну, если три девятиэтажки, то это не так много, на самом деле. Нет, еще пятиэтажка большая. Тут 300. Еще частный сектор. Домов пятьдесят. И вот три девятиэтажки. И вот с работы некоторые, кто идут. Оттуда далеко тащить, кто не хочет тащить картошку, конечно, накопку, крупный выплыварик, тяжелый, заходят, конечно, к нам. Но тут понятно. Тут все-таки два варианта. Первый, либо экспериментируется с ассортиментом, потому что это в вашей собственности, вот. либо как говорится, продать или сдать в аренду. Все, тут как бы по-другому никак. Но опять-таки, какую бы вы продукцию не выставили, это же не проходное место, понимаете? Если бы это было место проходное, на рынке, что называется, лоток, он даст больше в три раза, чем у вас. Вот у меня были на рынке и контейнеры, и лотки. Я понимаю, что там проходняк, и все равно там больше дает, чем в доме. У меня был... На первом этаже мы арендовали целый год. Мучились, мучились. И вроде Москва, и микрорайоны, и много людей. Но вот как-то не очень. Как-то не очень. По себе знаю. Поэтому вкусил. Ну, опять-таки, решать вам. Решать вам. Станислав, еще можешь что-нибудь подсказать? Я да, тут подсказывать нечего. Собственно, проводить да. в основном те продукты, которые максимальным спросом, не тратится на то, что продается плохо, то есть вообще не тратится, mm -hmm. и то, что достается там, так, своими силами, та же самая рыба, да, она должна быть прямо во главе угла, если, конечно, эта самая рыба эту самую рыбу не добывает рядом сидящие люди сами. Тоже. Да, вот, но тоже река есть. Если есть, они же сами могут, вот. То есть. все это надо смотреть, пробовать, тестировать. Вот, но если еще, еще, если коротко сказать, Олсу, надо что сделать? Если вы этого анализа не делали, по каждому направлению нужно посчитать. Вот, например, рыба. Рыба выручку дает такую-то, прибыль такую-то за месяц. Бакалея, допустим, хлеб, там, крупа за месяц дает выручку, выручку такую-то, прибыль такую-то. Обязательно надо посчитать чистую прибыль и посмотреть, как, как это пойдет. Вот, за счет ассортимента можно, конечно, выправить чуть-чуть. Например, если вы посчитаете, что вам бакалея достается дорого, что пока машина чужая привезет, пока то, пока все, получается прибыль маленькая. У нас так было, я помню, когда мы газировкой торговали, по рубль 50. Все по два торговали мы, по рубль 50. У нас там очередь стоит, но по две машины в день на лоток привозили газельки. Две газели в день продавалось на рынке, на оптовом. Вот, А потом как посчитать... Да. Летом вот, я вам про что скажу, что по рубль 50 это было, а когда, а все по два продавали, мы по полтора, но когда посчитали, получилось, что если по два продавать, то это намного выгоднее, чем по рубль 50. Почему? Потому что покупать стали меньше, меньше одной машины в день. Это раз, но вот эти 50 копеек, которые были в каждой бутылке, они в чистую прибыль пошли. Ни машину не надо гонять, ни грузчиков, понимаете, то есть все надо просчитывать. По каждому направлению. Вы видите, может быть, какие-то направления снять, какие-то можно на эти деньги попробовать, другие. Может, еще что-то пойдет. Вот, понимаете, да? Чего очень... там нет, чего нет надо. Да. Вот, спасибо и вам спасибо. Видите, как, э, э, с неожиданной точки зрения у нас сегодня получилось такое, такой разбор интересный. Прям торговцы собрались. Хорошо, дорогие друзья. Ну что, тогда на этом все. Да, Станислав? У тебя есть вопросы? Может, тебе что-то надо продать? Ну попробуй продать мне что-нибудь хотя бы этот микрофон. Микрофон. Ладно, это уже такой между собой. Ну, а на самом деле можно закончить на такой хорошей ноте, да? Ну, сказать, как мы с Расскажи. Это, что значит мы видим, возможно, видеть возможности вокруг себя. Uh -huh. да? вот получилось как. Я продюсировал одну школу. Мы искали туда экспертов. Да? И получилось так, что инвесторы, которые выбирали эксперта, выбрали девушку какую-то. Вот. Ну и в итоге мы с Игорем просто знакомились и все. Вот так вот очень мы познакомились вот. и слово за слово что как почему решили сделать свое направление собственное да? так вот так вот появился еще один бизнес даже было просто ловите момент было просто даже просто момент. даже было так знаете там просто инвесторы все серьезно там вот эти все такие вот вот и я говорю, ну епарасоте, ну как, как так? Я говорю, ну где же мне взять где же мне взять человека, который шарит во всем, и с которым бы я мог работать, как говорится, вот нормально, чтобы... И тут Танислав говорит, так я. Я говорю, как ты? Говорит, да, ну давай, ну давай. И вот так получилось. Да? Хорошо. Да, вокруг. Да. Знакомство ⁇ это наше Еще раз. Да, вот как я сегодня говорю про мою клиентку, где бы вы ни были, спрашивайте у людей, чем они занимаются. Может, они просто ждут торговать рыбой или ждут этими эзотерическими вещами торговать, где-то они мечтали, а вы им про это не говорите. Спросите у них, и они обязательно вам расскажут, чего они хотят. Вот. Хорошая идея. Все тогда, дорогие друзья, спасибо, спасибо нам, спасибо, э, спасибо мне, что есть я у тебя, как говорится, <laughs> спасибо вам, друзья, что вы пришли, если бы не было вас, не было бы нас. Станислав, спасибо за поддержку, да, за всем, профессионализм, спасибо. всем пока-пока.